Это необычная музыка, которая звучит сейчас. Она так поглощает меня в эту игру, что я каждый раз хочу все вновь и вновь погрузиться в нее. Добро пожаловать на канал Картавы в игры на ПК. Как всегда, у микрофона Вадим Картавы. И мы сегодня с вами вновь погрузимся в Чернобыль Лайт. Куда же нам деваться? Поехали. Будем это, конечно, раньше было совсем другим. Разбираться. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. Тебе придется снова изучить его, прочувствовать, подчинить. Ну, как я говорил, вот это просто вот заходишь в игру, включаешь ее и будто бы тебя поглощает. Э Внутренний ее мир. День первый, утро, Чернобыль. Ну что, мы поговорим ну, с, с Оливером. Дай знать, когда будет готово. Ага. Нам все же нужно доделать мастерскую, ребята. Я здесь э, кое-что. Так. В прошлый раз, в прошлый раз... Мы не закончили свою работу, как я понимаю, да? Доступно к постройке. Что у нас доступно? Так, нам нужно забрать. Да, вот. Забрать весь металл. Почему-то заново. Это задание? Ну ладно. Ничего страшного. Мы ну, заново его выполнил, потому что в прошлый раз э, это как-то получилось не очень хорошо у меня. Я не все вроде бы убрал. Вот, а сейчас мы полностью с вами все здесь разберем и... У нас будет с вами куча куча времени, чтобы построить здесь что-то нечто крутое, скорее всего. Здесь что, у нас тоже мусор? Да. Очень даже такая атмосферная игрушка, как я уже замечал в первом своем видео. Я уже забыл, как кнопки нажимать. <смех> Месяц не поиграл э, в компьютер и забыл, как это все делается. Так что, если что, простите меня, я очень... Так, это что? Это я, наверное, уже устроил здесь. <смех> так. Давайте еще раз пройдемся. Еще раз пройдемся, чтобы у нас все чистенько было, как полагается. Я вроде бы все, все убрал, да, как бы. Нет косяков. Косяков вроде бы нет. Так, комната у Игоря. Давайте начнем строить, так. И что нам дает построить QF? А, это... А как выбрать? Давайте. Ага. Ну, давай поставим это. Там мы уже такое что-то ставили. Так, построить. Так, давайте посмотрим, что еще можно построить. Это... А, оно закрыто. Окей. А второе? Почему? Тоже. Хотя показывают, что... Давайте попробуем построить. Недостаточно. Окей. Так, мы открыли способность строить. Мы будем теперь искать ресурсы, чтобы строить. Куда нам двигаться дальше? Что это... Я смотрю, старая радиоточка Михаила опять работает. Да. Ага. Антон все починил. Это радиоточка, которая. Ушли. Может пригодится. Мы будем каким-то образом использовать, никак. пока еще да. я не знаю как. Но нам нужно сосредоточиться. Да, нам нужно сосредоточиться на дальнейшем каком-нибудь э, задании. Ух ты. Крутая комната Игоря. Так так это моя комната получается да ага. Ладно, назад так куда мы двигаемся наверх скорее всего нам надо наверх да только не говори что ты решил отправиться прямиком на станцию а то есть и попроще Способы покончить с собой Если что Какие У способы? Мало. У нас почти не осталось боеприпасов И до да всего Нам нужна информация Прикрытие Припасы И самое главное нужен чертов план Так Согла... Сказать ему что Татьяна не может ждать Или согласиться с Оливером По-моему я уже соглашался с Оливером это такое себе... Ага. И... Я не помню, какую кнопочкой... Подтверждать выбор? Блин. Ладно, Оливер. А, просто ну, можно... Можно просто раз, тыкнуть раз, и все, я понял. Видишь за... эту доску за мной? Я вспомнил. Будем начни. использовать ее для планирования. <свят> Выясним, как пробраться на станцию и найти то, что ты ищешь. Или ту, кого ты ищешь. Каждую зацепку. Все сведения о ресурсах. Все будем отмечать. И это нужно все прослушивать. Начнем, Если ты походять. не будешь слушать это, Пока ты не поймешь ничего. Том, ну, в принципе, я говорю срок. и ничего сейчас не пойму. <свят> же мы используем этот склад как базу. Нужно накопить припасов и все тут обустроить. Начнем с окей. Okay. Okay. Может какие-то старые кровати найдутся? Так, подожди, но... Ну, э, подожди, мы вроде бы... Мы вроде бы все построили, но, к сожалению, он почему-то он нам говорит... А, напомните ему, кто здесь главный или согласиться я считаю, Ладно. что так и поступим. нужно а, согласиться. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе узнать, что случилось с Татьяной. Так ее а, знали, ну вот он да? мне, мне решил помочь с Татьяной, которую мы будем искать на протяжении всей игры. Мы ее а встречали по задумке игры. Везде. Мы были ее женихом 30 это лет тому назад. Вот, Я так понимаю, поэтому. С мужем ты обращаться умеешь? И это все, что ты мне даешь. Ну, тогда ты готов. Я в тебя верю, Игорь. Ты мне дал один пистолет. На все, зад... На все задание ты. Ты вообще соображаешь? Так, ладно. Что будем искать? Что это такое? Что мы построили вообще? Куда нам идти? Вот э, навигация. По поводу навигации чуть неудобно, но терпи потому что ты не понимаешь, куда тебе двигаться. Пока... Так, внутри игры нет. Нам нужно двигаться куда сюда куда-то сюда нужно двигаться слушаю ага о классно каждый день начинается с планирования выберите какую-нибудь миссию сами а какую доверите Оливеру подумайте хорошенько вы можете выполнить только одну миссию в день так ну что, друзья, будем выбирать. Хорошо, хорошо. Я понял. И правда. Это вы все а, и... Один ты не справишься, но есть другие, они помогут тебе. Даже не знаю. Отлично. Знаешь, начать. Дать поручение Оливеру или сделать все самому? А, да, это хорош, хорошо. А как, как дать? Я вот бы хотела, чтобы Оливер э, доставил. Э, Лекарство, вероятность успеха 75%. А я бы хотел найти тайник с боеприпасами. Потому что мне нужно найти как какое-нибудь нормальное оружие, кроме этого пистолета. И что? Как дальше двигаться? А, переместиться к месту. Окей. Я не понял. А, начать миссию. Понял. Да, я хочу начать миссию. А, я понял. Мы будем телепортироваться с помощью черноблита а, на какую-то миссию похоже что я завалил ее сразу у меня один пистолет мне нужно найти боеприпасы похоже я реально завалил эту миссию уже сразу первый день ок москвы день первый так ну сколько, сколько мы будем э, выполнять эту миссию мне нужно э, понять как мне выбрать свой пистолет? Ага. У меня 10 патрон. Это не очень много, но... Э находясь в зоне за пределами базы, вы можете создавать другие вещи. Н нажмите на Б, чтобы начать процесс э создания. Помните, что про процесс создания э может быть шумным? Так, да, мы будем это делать себе на базе, я так Но думаю. Кто ты? Аварии... Так, здесь радиация. Внимание, я отзывайте. думаю, что... Я думаю, что Но здесь делать нечего. Нам нужно пройти 175 метров Прямо Рискованное задание Выбрал для себя В первую же миссию Сейчас бы кофе пахнуть, Конечно И лучше всего так. Двигаться куда-то Сюда получается Блин, страшно-то идти. Что это? Я могу погибнуть от радиации. Мне нужно найти боеприпасы. Я больше, как бы, ничего не хочу искать. Вроде бы оно где-то рядом. 18 метров мне осталось топать. 10 метров. Где-то, я думаю, что это вот здесь. Все? Это все задание? И как вернуться? Вы выполнили первое задание Когда будете Вы выполнили Первое задание Используйте генератор Порталов в инвентаре Чтобы вернуться в убежище Ага Супер А где он? Так, нет, это не то Где мой генератор порталов? Это нож. Так, подожди, инвентарь. Вот, мне нужно использовать вот это. просто нажать кнопочку 2. Вот она. Так, готов. Нажимаем. Блин, круто. Слушай. Я могу перемещаться так по всему. По всей Припяти. Это просто нереально. Это... Я не знаю, какие чувства можно испытать после этого. Так. Эта стратегия вроде работает, Игорь. Похоже, мы можем проникать в зону и выбираться оттуда, не привлекая внимания. Да, Ну как да. успехи? Как продвигаются поиски твоей старушки? А... Ты еще хочешь вернуться на электростанцию? Я а... должен туда вернуться. Пока что я не да готов, чувствую, я когда... думаю. Чувствуешь? Ох, удивляешь ты меня, профессор Хименюк. Доверять предчувствиям важно. Но ну, без железобетонных доказательств я не собираюсь рисковать жизнью, как в тот день, когда погиб Антон. Не беспокойся, Оливер. Я же не сумасшедший. Сначала соберу все данные... Не, ну вот эта вот атмосфера их диалогов и Уживания. всего, это План, просто какая-то... Шикарно интересно. Всего, что, приблизить тебя к цели, Игорь? Ну ладно. Хочется Пусть послушать и... Вни вникнуть в это Но все. я хочу, чтобы ты принял кое-что к сведению. Продолжай. У тебя появились новые обязанности. Ты нанял меня и арендовал этот склад. Так что теперь ты командующий на этой базе. А значит несешь ответственность за снаряжение, которое здесь хранится. И что важнее, за все пайки. Пора начать мыслить стратегически. Ты возглавляешь военную операцию. Ух, ребята! Соборство, база и забота о личном составе на тебе. Голодать херово, знаю по себе. Если не обеспечишь личный состав пайками, никто не захочет воевать. Может даже разбегутся. Кроме того... Когда ресурсы ограничены, важно считаться с психологией групп, выбирать себе любимчиков, награждать горе бойцов, игнорировать тех, кто честно терпит все тяготы военной жизни. Самый верный способ вызвать недовольство личного состава. Какой личный состав? Наше всего двое. Это пока. Если ты и правда хочешь пробраться на электростанцию, нам понадобятся еще люди. А откуда мы их возьмем? И каждому бойцу нужно где-то как что-то есть и чем-то стрелять. Знаю, ты хочешь выкинуть все это из головы и ринуться на поиски. Но прояви терпение. Тебе нужен план. Тебе нужно. С этим я полностью согласен. Я не хочу рисковать. В противном случае ты ничего не добьешься. Мне нужно отнестись к делу. Дело серьезное. серьезно, да. Это серьезная вещь. Так. И не забывай, ты всегда можешь обратиться ко мне за советом. Я помогу. За это ты мне и платишь. А, я ему еще и плачу. Он еще мы командует. Каждый ваши союзники будет делиться. А, отчетами, которые вы их назначили. Из них вы сможете узнать, успешно ли они завершили миссию, из чего добились а, в процессе. Все предметы, которые они соберут, автоматически появятся у вас в инвентаре. Нажмите F, а, чтобы а, продолжить. Так. Нет, у нас нет еды, ребят. Значит, нам нужно в следующий раз ä, пойти ä, на... Я думаю, что у вас недостаточно кровати. Союзник рад, что выполнили в миссию, но немного сказалось на его здоровье. У вас недостаточно на полу это скажется на психически физическом здоровье отсутствие еды члены команды голодным ухудшает его здоровье и настрой елки-палки Вот все началось так О, боже мой! Елки палки, мне теперь надо за пайками. А, Оливер пусть отдыхает, я пойду за пайками. Мне без них никак. Так, ладно, давайте я пойду, наверное, за пайкой. Мне еще спать отправляют Что это такое Это просто какое-то Не знаю что Здесь и поспать можно и поесть можно Короче а... У нас все плохо ребят У нас очень плохо все. Оливер у нас на полу. Нет еды. Поэтому я думаю, что я отправлюсь в следующее задание за едой. И нужно найти какой-нибудь металл, чтобы я знаю, что ты там, построить... Нет, сейчас я не буду ввязываться в какие-то в какие-то передряги. Что что я ищу? Я ищу еду. Сейчас мне нужно поесть. Оливер Оливеру построить кровать. Окей, но не сейчас. Не полезу в слепую в очередную ловушку. Окей, я согласен с тобой встретиться, если ты мне заплатишь а, 10 буханок хлеба, 10 буханок хлеба и одну кровать. Я согласен. Радар дуга. Да кто ты, блин, такой? Я согласен, только на таких условиях и больше никак. Давай, поехали дальше. Так, Оливер у нас никуда не двигается. Что собираешься делать? Пока-пока ничего. С таинственным незнакомцем. Главная тайна этого незнакомца в том, почему он до сих пор не привязан к койке и не накачан галоперидолом. Думаю, он может что-то знать. Мне стоит мне рискнуть, стоит, но не сейчас. Конечно. Сейчас мне нужно Понятно. обеспечить еду спрашивает. Оливеру, построить кровать. И, И тогда... Я думаю, не что... Думаю, что Слишком похоже на ловушку. Так, успокоить Оливера. Я думаю, что успокоить Оливера самая такая... Похоже на ловушку. Но мы не можем его игнорировать. В любом случае, у меня есть пушка. И я буду. Ф Какая пушка? Да Какая я пушка? Хотела, о чем пистолет ты пистолет, говоришь? У тебя пистолет! Это даже не пушка! Я не думал о таракане. Без него я вряд ли смогу отыскать Татьяну. Ты уверен? Ты просто мне сейчас здесь. не а до чего? чего, не до каких ты заданий. Знаешь, мне нужно накормить вот тебя в первую очередь. Друзья, Оливер, пойми, это не то, что ты левого. думаешь. Мы но мне нужно сейчас а... накормить я тебя. Мышление, Оливер, но я должен это сделать. Что несет? Что? Почему? Почему? Нет, я не буду никуда... Так... Нам нужна еда. Мы отправим, я думаю, что... Так, я думаю, что Оливер у нас будет здесь, нам нужно лекарств. Доставка съестных припасов. У нас ничего нету. Поставка боеприпасов. Сувенира. Сейчас я не хочу ничего. Вот, я думаю, что я выберу это задание. Мы будем исследовать место зону. Все, поехали. пусть и следует. Я по поеду в Желез. Нет. Нам надо, чтоб Оливер остался. Я пошел за едой. Вот так. Все. Начать миссию. Согласен. Да. Вот так. Вот так, друзья. Я немного затягиваю, но простите меня. Это вот как бы такая игра. Немного сейчас вникну в нее и все пойдет пучком, я уверен, мне она нравится она сексапильна так, ладно сейчас, сейчас мы возьмем свой аппарат, который нам нужен нам нужно найти и металл, и я не помню, как им пользоваться уже. По-моему... Нет. Мне нужно сканировать как-то... А, мог, вс ⁇ Поег. Нам нужно найти поег. Чего? Пайка нету. Да ёшкин кот Как так? О, вот что-то есть. Заберем. мы можем поэтому в любом случае чуть неудобно ага где-то здесь есть железо взрыватель черноблита у нас нет таких ресурсов нам нужно найти еду <свист> что?! радиация? чтоб Я провалил задание, ребят. Я хотел помочь Оливеру, но пришлось помирать самому. быстрее двигаться, чтобы не погибнуть. -то. Так, давайте травушку, травушку. Травушка нам поможет, наверное. Сейчас самое главное не Он мне а... состояние-то мне помог сделать, но, к сожалению, жизнь пока не вернул. Нам еще, если что, костер нужно будет искать. Тридцать метров, ребят. Я... Ёшкин кот. Там, там. Какая цифра? елки палки. Там еще солдаты. Похоже, я помру здесь. Точно. Плохое я задание выбрал для себя. Как мне кажется. Но мы можем пережить его минутку, уйдя куда-нибудь вот сюда, наверное. Отличная идея. Отличная идея. что-нибудь найти Я очень расстроен Тем что произошло Здесь и куча ресурсов Которые могут мне Помочь Скорее всего очень много ресурсов. От меня больше не ищут, это хорошо. Надо искать ресурсы, пока я в этом здании. Так, нет, мы возвращаемся назад. Вот здесь что-то есть, вот, прямо вот здесь, где-то рядом. Вот оно. Лут. Как всегда лутаемся и проводим замечательное время. Мне очень херово, на самом деле. Я помираю. Так, где еще что есть? Это вот там. Но это горючее, скорее всего. Так. Нам нужно подлечиться, поэтому нам нужно найти траву. Нам нужно подлечиться срочно, потому что если мы сейчас не подлечимся, то будет... Кирдык полный. Сколько у меня процентов жизни-то осталось? Я могу лутать все, что здесь находится. Это мне нравится. Так, вот здесь что-то есть такое. Опа, опа, ребята. Я сейчас же видел его. Где он? Минус 1 а Откуда он знает, кто я? Похоже, мне кирдык Я минусанул одного. Но этого мало. Там их еще около двое, двое. Наверное. Но я их, к сожалению, вблизи не вижу. Значит, мне нужно как-то двигаться. Вот здесь что-то есть, ребят. Здесь вижу что-то есть. В принципе, я могу скрыться. Подождать 25 секунд. И они мне прекратят искать. Что, в принципе, и происходит? Давайте подождем немного. Вс, меня больше никто не ищет. Это классно. Но очень плохо, потому что мне бы хотелось убить всех, конечно, но не получилось. Так. Мы можем... О, лекарство. Нам нужно его использовать. Нет, я неправильно поставил. Сейчас. Как оно работает, ёлки-палки? ничего не понимаю так, взять почему он не работает? вот у меня же есть слоты что это такое? Мне полечиться как-то но я не понимаю как это все сделать ну ладно двигаемся дальше мне сейчас нужно что а, я понял как это сделать надо быстрый доступ включить для него c быстрый доступ Елки палки. <свист> как его использовать? Мы не можем его использовать. Давайте двигаться ближе к заданиям. Я уже потерялся в каком направлении. Мне вот в этом направлении нужно идти. Закончить без задания и все на этом. Да? По времени вроде бы у меня все хватает. Но, возможно, и не закончу. Придется в следующий раз... Запи, да записывать я уже не могу, к сожалению. <звы> Что? У <Мне> меня кончились патроны. <звы> давай, давай, давай, давай. Это все, это, это конец. не был нож да вот так зря зря я выбрал эту миссию очень она сложная оказалась для меня надо сначала найти наверное оружие как вы считаете так где? Двойка, двойка, двойка, двойка. Чего? Я... Ух, очень провальное задание получилось у меня. Очень. Я провалил все, что мог. Но я нашел кое-какую еду и припасы. Это уже хорошо. Я провалил миссию. Ну, я кое-что... Плохо, Ребят, плохо. Потому что нам построить нужно кровать Игоря. А, здесь еще можно как-то... Не, мы в рейд еще вообще не готовы никуда. Мы пока еще никуда не готовы. Нам нужно построить кровать нашему товарищу, который мы не можем построить. кровать да декорации мебель тена освещение из мебели только стало стулья кресла блин Огромное приспособление, оружейное дело, создание. Вот мне было да, изготовление брони. Скажите, пожалуйста, как изготовить... А, вот, спальное место. Мы можем... Мы можем создать спальник. Можем... Спальник, нам нужно создать его. Так, химикатов у нас мало, диван. Можем, в принципе, диван... Я не понимаю, как их создавать. Ну я ничего не понимаю как строить Б. так это доступно к постройке нет я не хочу диван может быть и мы диваном обойтись обойдемся а Вот оно как. Все, я понял. Я понял, ребята. Входишь сюда. Да. И вот оно все здесь у тебя как бы... QE... Во! Пожалуйста! Пожалуйста! Мы пока построим, наверное... Что это? Нет, кровать мы не можем пока. Давайте построим ему вот такой диванчик, чтобы он поспал. Где-то у нас спал. Потому что это невозможно. Че человек над человеком издеваться... Вот. Мы-то спим, а человек не спит. Это как-то некрасиво. Игорь, я ранен. Можешь дать мне аптечку? Сейчас ничего нету. Хотя давайте дадим лекарство ему, если у нас есть. Вы у меня нет Ай, плохо У нас не может быть Я бы выбрал Давайте выберем Аптечку? На да нет у меня аптечки. Я сам, блин, как... Не знаю, что, хожу. Похоже, я погиб в этой игре. И все кончено. Ну, друзья, я думаю, что день третий мы проживем в следующий раз. Потому что день второй. Мне нужно какие-то простые задания пока выполнять. Тем более сейчас у меня нет патронов, это хуже всего, что можно было бы предр... предположить. Я думаю, что вам ролик понравился, если вы посмотрели его до конца, огромное спасибо вам всем за то, что вы поддерживаете меня своими лайками, а также подписывайтесь на канал. У микрофона был, как всегда, Вадим Картавый. Вы были на канале Картавы в игры на ПК.